Здравствуйте, друзья! Давайте рассмотрим базовую торговую стратегию на основе социллятора «Стахастик» и среднескользящей. Торговая система, основанная на применении встроенного социллятора «Стахастик», предоставляет нам отличную информацию о ситуации на рынке. В общем-то, это мой любимый индикатор. И я надеюсь, что, научившись использовать его показания, вы многократно увеличите свою прибыль. Эта базовая торговая стратегия может применяться на любой в валютной паре. Временной период лучше всего использовать D1, H4, H1. Давайте установим индикаторы и рассмотрим стратегию. Итак, устанавливаем moving Avirage. Вставка, индикаторы. Moving Avira. Нам понадобится период 21. Метод СМА. Применительно к цене закрытия. Цвет можете выбрать любой, какой вам понравится. Нажимаем ОК. Мы установили среднюю скользящую. Таким же образом устанавливаем ассоциатор Стохастик. Ставка, индикаторы, ассоциляторы, Стохастик. Нам понадобятся параметры 14, 3 и 3 применительно к цене закрытия. Метод СМА. А также. Нам нужно установить уровни. Нажимаем на вкладку Уровни, кнопочку Добавить и выставляем уровни 90, 80, 20, 10. Окей. Индикатор мы с вами установили. Давайте теперь. Рассмотрим правила входа, выхода, где и когда какие нам ордера устанавливать, где устанавливать стоп-лосс, когда выходить с рынка. Ну, во-первых, в данном примере валютная пара фунт-доллар. Вот на H1 у нас показывает медвежий тренд. Давайте удостоверимся. Я рекомендую обязательно всегда проверять самого себя. Переключаемся на D1, смотрим, действительно ли у нас медвежий рынок. Да, действительно. Следовательно, на H1 мы будем выставлять ордера только на продажу. Какие здесь условия следует соблюсти? Ну, Во-первых, у нас цена должна пересечь и закрыться ниже средней скользящей. Вот когда у нас цена закрылась ниже средней скользящей, Стохастика этого времени у нас должен пройти так называемый полный цикл, то есть он должен снизу вверх пересечь уровень 80, коснуться или пересечь уровень 90 и в обратном порядке пересечь уровень 90 и 80 и двигаться в направлении вниз. Что примечательно? Вот когда цена у нас пересеклась среднюю скользящую, то стохастик он может в это время Пересечь уже и уровень 50 и приближаться к уровню 20. Ничего страшного. Цену мы выставляем. Главное условие, что вот стахастик должен пересечь вот этот уровень и пойти вниз. То есть неважно, не где он в данный момент будет находиться, здесь, здесь, или не стахастика, или вот здесь. Ну, конечно, если он уже пересек уровень 10, то мы ордер выставлять не будем. Итак, условия соблюдено. Цена пересеклась у нас среднюю скользящую, закрылась ниже нее. Стохастик у нас пересек уровень 80 в обратном направлении. Ордер выставляем, то есть берем минимум цены, минус 5 пунктов. Стоп-лосс выставляем на дневном максимуме, плюс 5 пунктов. Тейк-профит не выставляем. Выход с рынка рекомендуется совершать тогда, когда у нас линия стахастика вот в обратном направлении коснутся или пересекут уровень 20. Вот тогда мы ордеры закрываем. Вот в этом месте. Вот. Вот посмотрите. Вот в этом месте мы ордер закрываем. Вот на данном графике очень удачные примеры здесь можно привести. Вот мы здесь ордер на продажу выставили. Вот здесь, казалось бы, тоже можно выставить ордер на продажу. Но посмотрите, вот здесь цена пересекла среднюю скользящую слишком быстро. Даже она, когда закрылась, у нас стахастик, он собственно не успел еще, это сейчас уже на э, графике видно, что вот он тут вниз пошел. Но по факту он у нас не успел пересечь еще э, уровень 80 и не успел подать нам сигнал на продажу. Вот в этом случае ордера вообще не стоит выставлять. Почему? Нет четкого сигнала. Ордер не выставляем. И как вы видите, мы бы поступили правильно, если бы не выставили ордер, потому что как такой здесь вот он, ордер-то не сработал. Он сработал бы только на следующий день, да и то взял бы у нас всего-навсего ну, пунктов 10-15, не более. Вот, как видите, смысла выставлять ордер нет. Стохастик, вот именно вот торговой стратегии, основанные на ассоциаторе Стохастик, имеют преимущество такое, что даются очень точные сигналы. Вот. Единственный недостаток это вот то, что нужно, конечно, следить, когда у нас хастик пересечет необходимый уровень в обратном направлении. Это довольно утомительно. Но для тех, у кого нет возможности мониторить то есть можно выставлять абсолютно фиксированный take profit, минимум 30 пунктов на этой стратегии вы возьмете, это минимум ну а что касается сделок на покупку то они производятся также в зеркальном отображении то есть тренд у нас должен быть бычий, Вот не забывайте проверять себя, то есть если вы открыли График, и у вас, вы смотрите, что на H1 у вас цена пошла вверх, не спешите выставлять ордера на покупку. Почему? Проверьте себя, действительно ли у вас бычий тренд? То есть переключились на временной период D1, посмотрели, если там цена идет вверх, так, только тогда мы можем выставлять ордера на покупку. Ордера на покупку мы выставляем точно так же. У нас стахастик должен Пройти полный цикл, то есть он должен э, пересечь вот уровень 20, 10, вернуться в обратном направлении, двигаться в направлении к уровню 80, а цена в это время должна пересечь э, среднюю скользящую и закрыться выше нее. Выход точно так же. Либо вы ставите Take Profit, либо вы ждете, когда стохастик пересечет в обратном направлении уровень 80%. Вот такая простая стратегия. Не требует она дополнительных каких-то измышлений, устройств каких-то. Легко, проста в понимании. Главное здесь соблюдать все правила. Всего доброго. Желаю удачи.